Русский человек написал «Дай Бог, наступит день, когда Ичкерия станет свободна от от РФ, а РФ свободна от Путина, и тогда вашей молодой стране понадобятся такие, понадобятся такие умные люди, как вы. И такие умные люди с двух сторон, я уверен, смогут закопать многовековой топор войны между нашими народами и жить дружно, как отдельные государства». Благодарю тебя, русский человек, за этот комментарий. Лестно, конечно, что ты оцениваешь мои, мои интеллектуальные способности так высоко, но я их так не оцениваю, честно говоря. Я думаю, что найдутся гораздо умнее меня люди, которые, как ты говоришь, действительно смогут закопать этот топор войны и, и жить, будучи добрыми соседями. Я очень на это надеюсь. Анастасия. Тогда ответь прямо, что будет по шариату закону гео -Беншкерии. В шариате нет такого понятия да, из, из вот этих трех букв, которые ты говоришь. Такого нет. Ты Мне ган... интересна позиция Иганнушкиной. Вот она и другие правозащитники плачут о том, что в Чечне убивают... ЛГБТ-сообщества, да, но они защищают тебя, человека, который хочет установить государство, где будут пытать и убивать э, прилюб, прилюдно или тайно лиц нетрадиционной ориентации. Зачем нам, жителям Европы или России, менять шило на... Смотри, во-первых, я не человек, который хочет установить государство, где будут пытать и убивать. Ты лжешь на меня, если ты умышленно это говоришь. Если же ты неумышленно говоришь, то ты говоришь неправду. А я не сторонник, я как раз-таки противник того, чтобы были пытки и какие-то внесудебные казни, там, убийства и так далее. Я сторонник шариатского государства, каковым является мое государство, оккупированное сегодня Россией. А вот самое интересное, это твое заявление, зачем вам, жителям Европы или России, меня шило-мыло. «Да при чем здесь вы?» Вы живите так, как вы хотите. Вы что собираетесь менять? Вы живите так, как вы хотите. А нам дайте жить так, как мы хотим. Вы-то куда лезете, я не пойму. Мы не лезем к вам. Мы не говорим вам, как вам жить. Живите так, как вы хотите. Но и не указывайте нам, как нам жить. Нам нужна свобода сегодня именно для того, чтобы жить так, как хотим мы. Понимаешь, для, для этого она нам нужна, а не для того, чтобы заставить вас жить так, как мы хотим. Нам абсолютно неинтересно, как вы живете. И более того, мы наоборот даже согласны с тем, чтобы вы жили вот как вы хотите. Пожалуйста, главное, не трогайте нас, дайте нам жить так, как мы хотим. Не возбудите, пожалуйста, на меня ложь, пытаясь там выставить меня каким-то сторонником чего-то, каких-то несудебных казней, каких какого-то неправового государства, какой-то диктатуры и, и прочее. Наоборот, вся моя деятельность да, направлена на то, чтобы избежать этого. Я противник я противник диктатуры в любом ее обличии, будь она в обличии шариата, демократии, там, социализма, и чего бы, она, чего бы то ни было, диктатура – это... Это зло, я противник этого. Не, не нужно меня пытаться выставить таковым. Ты говоришь, это мне, гражданки Польши, не забывай, за чьи харчи ты и твои дети проживают, что по вашей Ичкерии ожидает лично-радиционной Так мы проживаем в Польше не, не потому, что мы хотим а, изменить государственный строй Польши. Мы проживаем в Польше не потому, что мы вдруг, сидя у себя, в Чечне решили, что Польша хм, неплохое государство, не переехать ли бы нам туда. Мы сегодня, я и моя семья, проживаем в Польше, потому что Польша в свое время сказала нам уважаемый Тумсо и его семья, вы преследуетесь на своей родине. Наша страна это то место, где вы найдете убежище. И ты наверняка спросишь, когда это такое сказала Польша? Я тебе скажу, тогда, когда она подписала и ратифицировала конвенцию по беженцам ООН от 1951 года. Вот тогда Польша сказала. И если бы Польша этого не сделала, я бы никогда не приехал в Польшу и не попросил бы здесь убежища. Поэтому это не, не я в этом виноват. Если ты недовольна тем, что а, я сегодня нахожусь в Польше и, как ты говоришь, на, на ваших харчах здесь живу, а, то это вопрос а, к вашему государству. Значит, вам надо выходить из... А, из вот этого вот соглашения по беженцам сказать, что вы больше вы отказываетесь принимать беженцев, вы не являетесь тем государством, которым котором беженцы, преследуемые в этом мире люди, могут иметь убежище. И все, И после этого никто больше не будет ехать в Польшу. Вот. А возвращаясь да, к теме, опять-таки я говорю, я при... из-за того, что, значит, Польша объявила себя правовым государством, тем государством, которое готово предоставить убежище преследуемым людям, я приехал именно в это государство и попросил здесь убежище. И не для того, чтобы менять э, строй Польши или э, мироощущения да, поляков, не для этого, Абсолютно. Наоборот, приехав, въехав в эту страну, я подписал, так скажем, договор с Польшей, что я не буду здесь нарушать законы Польши, что я буду э, примерно себя, так скажем, вести, и у Польши не будет никаких проблем там из-за того, что я соверш... совершу какие-то преступления. И я следую этому договору. Э, но поляки и другие люди в этом мире должны точно так же понимать, что как и вы имеете право на то, чтобы в своем государстве жить так, как вы хотите, Также и мы имеем право на то, чтобы в своем государстве жить так, как мы хотим. И вы не должны лишать нас этого права и навязывать э, нам свой какой-то строй. Так, Томсо, как раз Ганнушкина и ради хайпа э, таскала Джалулдинова и устроила ему проблемы в результате, которые он имел. Знаешь, Ганушкина находится сейчас на таком уровне своего и положения в обществе, и вообще возраст у нее такой, когда само слово «хайп» ей уже не интересно. Вот все, что Ганушкина могла достичь в вопросах хайпа в этой своей жизни, она уже давно достигла. Она является кавалером почетного легиона, там, или как, ну, высшая награда Франции – принадлежит Ганушке. Она может в любой момент просто приехать во Францию и все жить вот припевающей, ни в чем не нуждаться. У нее нет проблем никаких с хайпом. Это как раз тот человек, которого вот никак нельзя в этом обвинить. У нее уже возраст не тот, она далеко преклонного возраста человек. Ей неинтересно возиться с Желалдиновым ради хайпа, как ты говоришь. Вот абсолютно ей это не нужно. Джал, Джалалдинов – это человек, который, к сожалению, не… не ну, мне сложно его как-то осуждать, да, но это человек, который взял одну позицию, и на ней, к сожалению, не, не смог пройти до конца. И он там несколько раз менял, там, то, то он одно говорил, то он потом извинялся, то он обратно начинал. И, и вот Ганушкина и другие правозащитники – это люди, которые, когда ему нужна была помощь, они ему помогали. По-моему, до сих пор она ему нужна и они ему помогают. Наверное. Я не знаю, честно говоря, он уже давно ушел из сводок, не комментирую. Абу Умар Исфаринский: Салам алейкум Тумсо! Хорошего эфира, брат! Дай Аллах, чтобы этот эфир прошел на приятной волне, и чтобы. Эта платформа стала милостью для нас и тех, кто ищет истину и справедливость. Сказал Аллах Урани, сура 17, аят 81. Скажи, явилась истина, и сгинула ложь. Во истину ложь обречена на погибель. У алейкум ас из баракаллаху, фиг тебе. За твою дуа, за твои пожелания и за твой комментарий. И за твой донат. тум стоп ТОП написал. Я благодаря физике в институт на бюджет поступил. Русский и математику сдал средний, а физика вытянула меня в лидеры. Ну, это хорошо. Аноним. Ты наш русский чеченец. Я теперь вообще не боюсь рус... русско-чеченской розни. Ты несешь правду и справедливость в массы. Муахид ассаламу алейкум араматуллах. Расскажи, Ахи, каков твой политический прогноз на ближайшие 50 лет или как хотелось бы, чтобы все сложилось в Чечне и России? Алейкум <соторитет> Политических прогнозов я не делаю, я не считаю себя достаточно а, подкованным в этой теме, чтобы делать прогнозы. Я все-таки не политолог. А этим должны заниматься другие люди. А вот свое, свое желание, да, как бы это я бы хотел, чтобы мы вернулись к договору с Россией, виду, чтобы мы вернулись к договору 1997, 1997 года, чтобы Россия значит, ушла с нашей территории вместе со всеми своими военными базами. И мы начали бы процесс по налаживанию наших отношений между государствами и наладили их до такой степени, чтобы у нас были вот такие добрососедские отношения, чтобы мы свободно передвигались, граждане Ичкерии свободно ездили в Россию, граждане России свободно ездили в Ичкерию, чтобы не было ни у кого никаких опасений, да, вот, что что-то там, несправедливость какая-то с нами произойдет, чтобы мы в полном объеме вот это слово, да, добрососедские, чтобы вот такие вот отношения мы имели. Я бы так хотел, чтобы никакой войны больше.